Добро пожаловать в 2020 год, я думаю, то, что сейчас реально у всех уже 2020 год, может быть там не во всем мире еще, но в любом случае, в любом случае, я думаю то, что, э, ну, наверное, почти везде уже 2020 год начался, и, как бы, да, всем привет, с вами Лев, и я решил сделать такой вот новогодний ролик, э, поиграть в Gravity, да, тот самый мини жим достаточно неплохо вам понравился, да. Это у нас третья часть. И, в принципе, э, я сегодня хочу немножечко подвести итоги -го года, 2019 года. 2019-го. Э, может быть, рассказать немножечко про 2020 Почему бы и нет, в принципе. Так, ой ой Так, близко мы бежим к порталу. Да, сразу скажу, то, что тут есть такое смешное совпадение. То, что я записывал последнюю часть по Гравити, да, вторую серию первый день лета а сейчас первый день нового года да смотрите кстати я просто летел вниз э, никаких кнопки не трогал и я смог э, затащить это круто кстати опа мы сейчас подлетим куда куда куда куда а куда надо вниз что ли? О, тихо тихо тихо есть я выжил и красавчик Что это за баганутые блоки хорошо угу. Мы сейчас летим, летим, я не успеваю в все погрузить, и я поэтому сейчас сдохну. Так, хорошо. Опа, давайте в эту в это витро, так, так я понимаю, да? Эээ, окей, погнали. 139 секунд он прошел. Нормально. Окей, ладно. Не об этом, не об этом сегодня надо поговорить. А поговорить надо о том, то, что я, ребята, как бы, хочу реально немножечко рассказать сегодня про 2019 год, какой он был, и он получился реально каким-то таким себе. Ну, то есть, он получился вообще, в моей жизни он получился таким средненьким. То есть, и неплохой, и не супер какой-то крутой, но в любом случае, ну, такой. Неплохой год, в принципе, 2019 получился. Но с каналом, конечно, видно то, что вообще полная жопа, то есть... Активность на моем канале была более-менее только с апреля и летом где-то. Вот там была более-менее какая-то активность у меня. Ну и осенью, в принципе, была активность получше, чем в прошлом году. В прошлом году я что-то осенью вообще как-то, не знаю, какую-то депрессию что-ли попал или еще что-то. Но в этом году такого сильного не было и как бы, ну... Поэтому видео выходили почаще как-то. Но зато я, видите, записал за всего лишь два видео. И то там одно из этих было разговорное, и то, которое мне не очень что-то нравится. Я просто помню, как его записывал. Я просто там пытался перезаписать миллион раз, потому что у меня по Дикам э, почему-то записывал слагами. То есть само видео слагами записывал. У меня лагало видео. Я не знаю почему. У меня до этого вообще такого не было. И самое смешное то, то что у меня сейчас же не лагает, у меня, ну, то есть, у меня лагает, но, то есть, для компа, типа, у меня же не мощный комп. Типа, у меня сейчас, как и всегда, то есть, это не в компетии, это именно в программе, что-то там. Я, короче, установил Фрабс, да, научился пользоваться им, после, когда все настроил, и сейчас я записываю второе видео по фрапсу, ну, через Fraps, да. Пришлось еще устанавливать программу для сжатия сжатия видео, да, чтобы вместо гигабайтов были мегабайты, потому что у меня, ну, видео бы тогда загружалось часа 3, наверное, да. Только на Ютубе. А рендинг еще, да. Кого-нибудь там музыку вставлять, там, монтаж и так далее. Потому что фраз до хера просто гигабайтов бьет с собой. Да и тем более я еще в 50p записываю. Хорошо вернемся, вернемся, расскажу про дальше 19 год. Этот год, как я уже говорил два ролика назад, он получился экспериментальным по большей части. То есть на канале я единственная рубика, которая реально очень хорошо залетела, прям хайпанула. Это обзор модов, часть первая про Дивайн ХПГ. Сразу говорю, я когда выпускал то видео, я делал его экспериментальными. Если бы я бы знал бы то, что оно так хайпанет я бы, естественно, сделал бы его бы в 50 раз скручивая. Э, ну и как бы, что еще могу сказать. Э, там, кстати, набралось 100 лайков и 5000 просмотров. То есть, э, да, получается, 7 месяцев и за шесть с половиной. То есть, ну это гигантский успех, как по мне, реально, да. Так, а мы сейчас сдохнем. Мы сейчас сдохнем! А, нет, не сдох. Нормально. Так, а где что, где портал? Портал дайте. Наверное, вот здесь, да? А где портал-то? А, вот, У нихера его спрятали. За машиной какой-то, или это даже не машина была. Ой-ой-ой. Э -э блин, я уже думал, что я карту прошел. Ну, все уровни, точнее. Так, хорошо. Опять у нас этот уровень. Мы сейчас попробуем вот сюда, например. ай яй 5 опять упал. что так не везет. А вот сюда мы сейчас попадем. Хорошо. Я надеюсь, то что этот год у меня получится хорошим, потому что, ну, по крайней мере, хотя бы с каналом. То есть для канала, я думаю, этот год явно будет получше, чем 19-й, потому что. Я буду активничать, как могу. То есть я, кстати, скажу такую вещь, то что я э, скоро улетаю в другую страну. То есть, ребят, ну, то есть, прям все серьезно. То есть этот год у меня станет прям вообще для канала каким-то новым. И вы сейчас спросите. То есть это значит все, да? То есть на канале у тебя не будет там роликов несколько месяцев и так далее. Естественно, я их буду записывать заранее. То есть я буду записывать перед отъездом. Uh, уезжать я буду 17 числа, 17 января. Uh, Странно, я, наверное, пока что говорить не буду, потому что, ну, а зачем? Uh, скажу, я сделаю по поводу этого отдельный ролик, я думаю, роликов там через 5-6, не знаю, сколько я запишу, но я за каникулы эти хочу записать достаточно много, да. Uh, тем более, как раз каникулы, сейчас многие, ну, как бы вообще никто не в школе, все отдыхают, кайфуют, там все дела, и как бы просто на навсего записать в это время ролики, это... Очень хороший поступок бы был, да. Э, поэтому я этим думаю и буду заниматься. Хорошо, ребят. Кстати, еще такая может быть штука: То что этот ролик, возможно, выйдет э, в во 2 января, может быть, э, Ну, смотря в каком вы регионе живете, для вас, может быть, будет уже 2 января. Я просто записываю сейчас э, в 7 часов вечера. Э, по Москве это получается на 4 часа меньше. То есть, ну, вы понимаете, да? Э, по Москве, может быть, я выложу. Ну, по Москве я 100% выложу в 1 января, а вот по своему времени вряд ли. Поэтому не знаю, может быть у кого-то уже будет 2 января, может быть нет. Э, смотря как видео это все там сделается, да. Э, ну и все. То есть монтажа я особо здесь делать не буду, потому что это чисто такой душевный, так сказать, ролик. Я просто вам что-то рассказываю, я здесь не хочу какие-то делать смешные моменты или еще что-то. Просто чисто такое вот видео, где я буду просто... Играть, что-то вам рассказывать и так далее. Точнее, я это и уже делаю. Ну да ладно. Так, хорошо. Давайте попробуем сейчас поиграть. Э, ну, прям затащить неплохо. Надеюсь, тут нету того чувака с зеленым ником, который после на первое место за трёх секунд занимает. А, по-моему, он здесь есть. А что так темно, кстати? А что это за жопа? Ну, то жопа, ребят. Что это такое? Как в, это, как в это играть, люди, как в это играют, ну-ка. Да это жестко. В такую карту, по-моему, я первый раз играю. Я понял, нужно делать... А, нет, не нужно. А, а, нет, есть, есть, есть. Портал вижу, это очень сложный уровень, я вам отвечаю просто. Так, второй уровень пройден. Этот год, я думаю, то, что у меня появится новый комп. То есть, достаточно хороший. Может быть и Нет, нет. Он 100%, я думаю, появится, но я в том смысле то, что, э, ну, где-то может быть к концу года, может быть не к концу, где-то, не знаю, осенью, да, то есть я не знаю, пока что ничего не понятно, э, пока что я буду заниматься переездом, да и поэтому нужно сейчас я садиться и записывать достаточно много видео, я, наверное, займусь по большей части записью видео, это, во-первых, сейчас, в буду записывать часто выживание моей картины второй сезон, поэтому, ребят, советую вам смотреть его сейчас, потому что, ну, реально, там достаточно интересное видео, я думаю, буду сейчас снимать, потому что, ну, как бы надо хотя бы этот сезон закончить уже и все. Хорошо. За полторы минуты я прошел и две секунды да, э -э -э эту карту в принципе достаточно прикольно. Не карту, ну, я все время путаюсь, да. Я просто привык всякие карты играть, даже PC играю, да, захожу всякие карты там, играю по Мейкрафту э, в последнее время, и поэтому я, блин, путаюсь. На самом деле это просто уровни или сжим как угодно, короче. Не знаю, что тут рассказывать, я думаю, вы и так знаете то, что видео выходили редкое в этом году, э, только осенью побольше выходило, чем в прошлом году, вот это, казалось бы, тоже неплохо достаточно. Но что-то все равно как-то, там 4 ролика выходило, 5, ну, как-то не очень, да, в месяц. Поэтому, ну, это, ну, такое себе достижение, я думаю, то что чтобы у меня как-то канал сейчас зашевелился, нужно снимать по 7-8 роликов. Но, естественно, когда я уеду, я не знаю, как там все будет, то есть будет совсем не до съемок, и поэтому... Я и хочу записать сразу видео, чтобы хотя бы месяца три-четыре, не знаю, насколько запишу, чтобы вы как бы не забывали про меня, да, да, и просто вам не было скучно, потому что как бы просто пропадать из-за того, что ты там всякими жизненными вещами занимаешься, это не очень приятно, то есть раз я начал заниматься Ютубом, то как бы надо продолжать, ну, да. Звучит как рабство, если честно, какое-то небольшое, но на самом деле мне просто приятно заниматься этим. Конечно, иногда кажется, что реально вот, типа меня это задолбало, и самому, вот, сам не понимаю, то есть меня ответит, что реально задолбало. То есть, это, кстати, пчелиная карта. Медовое обновление, кстати, смотрите. Офигеть. Блин, реально красиво, соты всякие, цветочки. Э, это, кстати, новые карты. Фаскуда точно не было. Или был. Не знаю. Да, видите, опять этот чувак прошел за 40 секунд, за 39. Вообще, блин, чемпион мира какой-то. Да, в Олимпийские игры, пускай, идет участвовать. Блин, тут как-то проходит прям моментально. Я еще третий уровень не прошел, тут уже за 51 секунду прошли, чувачки. Ну ладно. Так, а что это? Может быть, там последние два уровня очень легкие. В принципе, я не говорю, что они сложные, но просто я их как-то прохожу не слишком быстро. Да-да-да. А, вижу, вижу. Это тоже новая карта, по-моему. Или нет? Не, она точно не новая, она старая. Ладно, я думаю, мы. Это последние два уровня. Последний сейчас уровень будет, который я пройду и, наверное, буду на этом заканчивать. Потому что, в принципе. Э -э ну, в принципе, я все сделал. То есть я особо и не хотел сделать какое-то длинное видео сегодня. Я хотел просто. Сделать вот такое вот видео, да, что-то рассказать, может быть, может быть, еще что-то. Всех, как бы, с Новым Годом, да, поздравляю вас, там, да, с Годом Крысы, все такое, да, как-то так. В принципе, что, что сказать, да, я не знаю, подписывайтесь на канал, там, кто-нибудь, кто-нибудь новый, да, все дела, ну и как бы... Теперь видео будут выходить чаще, но это не обещание, это не обещание, это я просто говорю, это не значит, что они будут чаще выходить, но все равно лучше подпишитесь, либо нажмите на колокольчик, на колокольчик, вообще 100% нажмите, и просто давайте так, я в течение недели выпущу одно видео, это как минимум точно, если я этого не сделаю, то бляха, ну, не знаю, дизлайк поставите, например, да, под любое видео. Не знаю, как хотите, короче, да. Типа, не знаю. Это, короче, условия, да. Да и тем более, если это видео реально достаточно, ну, много кто посмотрит, да. Типа, поздравления, как бы. С Новым годом, я думаю, много кто посмотрит. Поэтому, как бы, будет стрёмно, да. Будет стрёмно вас так обманывать и говорить, то, что через неделю... Ну, типа, вам придется ждать больше недели, чтобы выпустить, чтобы я выпустил одно видео. Но я вам гарантирую то, что... Видео выйдет точно раньше э, Недели, да М -м -м Ну и здесь фразу Но ну, это не точно добавлять нельзя Потому что Потому что вы поставите дизлайк <laughs> Да Короче, херный вы то придумал, очевидно это вот боль Всех с Новым Годом, короче 2020 Прям жесткое число такое, прям вообще Все, Пока Пока-пока-пока Пока-пока. Пока. У меня только все эта типа, пчела за мной летает. Офигеть, блин. Офигеть. На. Пока. С Новым годом всем.